привет ребята добро пожаловать на канал сегодня в видео у нас будет разбор моих сделок за предыдущую неделю я покажу где больше всего потерял покажу на каких сделках больше всего заработал я думаю эта информация будет полезная поэтому обязательно поставьте лайк и без лишней воды сразу будем приступать к делу первую сделку на этой неделе я открывал по инструменту mask вероятно некоторые помнят то что в прошлом разборе я вам показывал то что набирал позицию вот в этой вот проторговке набрать позицию у меня так и не получилось поэтому я и решил зайти уже непосредственно в вот так вот смотрелась у нас картина на фьючерсах очень очень некрасиво но на споте у нас было два четких касания в круглое значение 5 и 6 поэтому я думал то что мы все-таки хорошо будем пробивать этот уровень потому что я думаю на истории четко видно то что инструмент mask может давать какие-то импульсные движения первую часть я кликнул на некой такой нагнетающей активности вторую часть поставил непосредственно перед уровнем ну и поставил лимитные заявки на закрытие примерно от одного процента стакане не было какой это супер крутой активности я еще сомневался заходить или нет здесь меня добирают в позицию вижу движение не идет ну и сразу же быстренько выхожу однако как вы поняли это был такой агрессивный закол можно было выскочить как-то в зеленку но я не знаю вроде бы и выскакивал но все равно получил минус убыток с этой сделки составил 266 долларов следующая сделка снова же была открыта по инструменту масс как вы видите здесь меня вот так вот закололи высадили поэтому я решил зайти еще раз в эту отметку но потому что там не было пробоя там ну закольчик этого уровня на фьючерсах эти уровни сохранялись до да, подход довольно таки резкий я такой еще думаю заходить не заходить но думаю ну ладно попробую отложенные заявки поставил непосредственно в уровень после того как мы именно его сформировали и потом сразу лимитные заявки на закрытие как обычно вот одного процента опять же нету какой-то супер крутой активности в стакане, это меня настраживало тут моменте эта активность появляется забирает в позицию что-то не идем Потом все-таки что-то идем, но как-то вяло, поэтому я просто выхожу из этой сделки. Хорошим пробоем это явно не назовешь, но все же за 5 секунд удалось заработать 400 долларов и этим самым я перекрыл убыток с прошлой сделки по маску. На комиссию при этом отдал 61 доллар. Если хотите получать скидки на торговые комиссии, то в каждом видеоролике в описании вы можете регистрироваться на биржах с самыми выгодными условиями. А также сразу хочу сказать, то, что в телеграм-канале Скрипта у нас сразу публикуются отчеты за неделю, какие-то большие развалы, большие плюса, в общем, можете быть и других уже в курсе всех событий, потому что вот на ютубе выйдет ролик, и не знаю, через неделю, возможно, через полторы, а в телеграм канале вы все это смотрите в режиме реального времени. Следующая интересная сделка была отработана по инструменту РБ, формируется у нас первое касание, первый уровень поддержки, потом второй уровень поддержки рядом с первым, формируется небольшой такой каскад, я принимаю решение зайти в эти уровни, Опять же, рисковатый подход, смущало сюда заходить, не заходить, а потом думаю, ну ладно, зайду, если что, постараюсь отступиться как можно в убыток. Первую часть кликаю на активности, вторую часть добавляю непосредственно в уровне, ну и лимитные заявки на закрытие выставляю, как обычно, вот 1%. В этом случае я даже использовал трейлинг стоп, правда не знаю, зачем я его себе здесь сделал. В общем, идут у нас какие-то принты на продажу, меня добирают в позицию, импульса там супер какого-то крутого не идет, Удряемся в плотность, вижу то что плотность раз здесь не можем, поэтому выхожу из этой позиции. Опять же это крутым пробоем не назовешь, но во всяком случае плюс 0.7 плюс 430 долларов ну, довольно-таки приятно. Следующая сделка была отработана по инструменту биткоин. Опять же, смотрю, какой-то есть у нас рисковатый подход. Вот, знаете, я записываю видеоролики, и видеоролики это отчасти даже работа над собой, потому что ты смотришь, какие сделки отрабатывал, хорошо ты отработал, плохо, почему плохо, какие уровни отрабатывал, поэтому я вам тоже рекомендую завести YouTube канал разбирать свои сделки, и так, мало того, что вы будете прокачивать себя в плане трейдинга, так еще и YouTube канал будете качать. Здесь у нас было рядом круглое, два 7550 вероятно я из-за этого сюда заходил есть у нас уровень поддержки и еще я так понимаю есть где-то очень далеко какой-то хороший уровень поэтому даже несмотря на такой резкий подлет, я решил сюда заходить в эту позицию свои отложенные заявки я поставил перед круглым именно в первый локальный уровень активность такая здесь была довольно таки хорошая как вы видите идут пробросы забирают меня в позицию идет какой-то импульс я даже лимитные заявки на закрытие не ставил на этом импульсе я сразу выхожу что-то не понравилось, не считаю даже это ошибкой. По дневнику трейдера эта ситуация смотрится вот так. Удалось заработать 891 доллар за 4 секунды. Однако, как вы видите, здесь еще сделка у меня есть на 392 доллара. Я даже не помню, записывал ли я ее. Да, записывал. Вот как эта ситуация выглядит. Заходил еще в первый прям локальный локальный уровень. Давайте с вами посмотрим, потому что я даже не помню, что тут у нас происходило. Забирает в позицию, удряемся в плотность. Идет... Вроде бы и разбор этой плотности, но какого-то движения нету. Вот есть движение, импульс, какая-то ерунда, надо выходить. Все, я и вышел. Собственно, вот на этой сделке я дал 392 доллара. Однако, следующей сделкой по биткоину удалось этот убыток перекрыть. Но опять же, пробои какие-то, ну, такие себе скользкие следующая сделка была отработана по эфиру очень обидная такая сделка и сейчас вы поймете почему, я вижу то что эфир у нас начинает активно расти что это нам может говорить, вероятно там очень много стопов, из-за этого идут прям очень хорошие импульсы, видно было много шортистов, их начинают брить в общем я думаю понятно, формируется у нас такая вот локалка около круглого 1880, это я думаю ну стоит попробовать зайти опять же я поставил себе вот эту вот линию, эта линия у меня стоит примерно где я хочу зафиксировать позицию, поэтому я даже лимитные заявки на закрытие и поставил именно вот на этом вот месте, отложенные заявки поставил немного раньше уровня, ставил их в этом месте, потому что на споте у нас был примерно вот где-то вот здесь вот уровень, поэтому предполагаемый импульс должен был начинаться как раз таки именно с этого места, активность такая не была хорошая, меня здесь забирают в позицию, идет хороший импульс, на этом импульсе я ставлю стоплосс без убыток, идет какой-то вкат и я думаю, ну Максим, ну посиди, посиди, но машинально, просто нажимаю кнопку D выйти из позиции дальше этот импульс продолжается меня бы заправило ровно по тейкам но из-за того что я знаете уже больше так как то на автомате торгую там смотрю в вкатило вышел и тут надо было чуть-чуть посидеть, потому что все предыдущие пробои по эфиру тоже были с такими протупками, Когда эфир пробивает, немного вкатывает, он не вкатывает за уровень, то есть поставь 100+, без убыток сиди. Но в этой ситуации я все-таки вышел, вот как-то нажал на кнопку, хотя в голове такой сижу, думаю, блин, зачем ты ее нажал? Итого в этой сделке было заработано 725 долларов, как вы видите, здесь только половина рабочего объема. Да, это мой косяк, я выставил вроде как на 500, но потом заметил то, что я выставлялся вообще не тем объемом. Поэтому изработал мало того, что в два раза меньше, так и еще и как бы, блин, не пересидел вот этот вот затуп. Не знаю, зачем я записывал сделку по Лине, но раз записал, я вам ее покажу. Лина у нас начала как-то активно расти, стала в консолидацию, формируется проторговка, есть такой вот идеальный уровень сопротивления, я решил попробовать все-таки зайти в эти уровни. Свои отложки я поставил перед уровнем, но ну и лимитные заявки на фиксацию поставил уже от 1-1,5%. От Вообще в эту сделку я заходил небольшим объемом, потому что все-таки стакан здесь не особо ликвидный, идет у нас какая-то активность, забирает в позицию, движение не идет, сразу же выхожу Прям максимально агрессивный закол По дневнику трейдера эта ситуация смотрится вот так В сделке провел 2 секунды и отдал 43 доллара Хотя здесь меня спасла, так скажем, моя быстрая реакция Потому что если бы реакция была немного хуже, то как бы вышел бы в минус больше Однако Лина потом все-таки пробила но при этом она несколько раз заколола свой уровень следующая интересная сделка была отработана по инструменту догикон я думаю четко видно то что здесь у нас есть первый уровень поддержки второй уровень поддержки третий уровень поддержки прям ситуация практически олыновая в том плане то что сетап графически выглядит прям бомбово формируется проторговка перед уровнем прям все крутые факторы для того чтобы тут был хороший пробой первую часть кликаю вот с этой вот проторговки со стопом за проторговку в вторую часть добавляю на активности ну и также еще добавляюсь непосредственно в локальные уровни лимитные заявки на закрытие как обычно от одного процента в моменте кажется то что нет активности но только подставляют плотность сразу эта активность начинает у нас появляться идет хороший импульс как вы видите был импульс таким отстрелом я вышел руками но из-за того что лимитки у меня не успели отмениться часть меня еще открыла по лимиткам так скажем в лонг и на лонге я тоже зафиксировал небольшой плюс давайте еще раз пересмотрим эту сделку Идет импульс, забирает в позицию, выхожу, лимитки не успевают отменяться, меня набирает еще по лимиткам, ну и тоже сразу же выхожу с этой сделки. В этом случае удалось заработать 985 долларов, в процентах это 0.9, также здесь грузил для себя рекордный объем 120 тысяч, ну и как вы помните, на небольшую часть меня еще перевернуло, плюс здесь дополнительно удалось взять 132 доллара, если бы конечно оно сразу красиво простреляло, было бы тоже красивее и профит бы получился там больше 1000 долларов с одной сделки ну а так с двух сделок около 1000 долларов следующая интересная сделка была отработана по инструменту эфир как вы помните он активно и очень хорошо пробивал свои уровни в очередной раз становится в консолидацию рано или поздно у нас был бы выход из этой консолидации как вы видите те ребята которые у нас заранее набирались на пробой их быстренько вот здесь вот всех высадили поэтому можно было ожидать то что опять же кто-то здесь набирается в шорт и их тоже здесь высадит так скажем соберут ликвидность Поэтому свои отложенные заявки я поставил перед первым локальным уровнем. Ситуация не смотрелась прям алынова, но на споте все выглядело довольно-таки неплохо. Лимитные заявки в данной ситуации я даже не ставил. Я не ожидал увидеть там какое-то прям супер крутое движение. В моменте давало 1300 долларов, но смотрите, смотрите, как меня закрыло. То есть идет импульс, хороший, прям крутой. Идет отстрел вниз, и на этом отстреле меня закрывает. Ну вот так вот обидно вышло. Кто-то на рандоме вот так вот закрылся вот в такое вот движение, потому что я кликал в такое движение. Но был отстрел, пинги сказали «Привет» и на этом отстреле меня прям вот так вот закрыло. Итого с этой сделки было заработано 696 долларов, однако, как вы видите, я по эфиру старался в лонги набираться заранее, но как вы помните всех там побрили, поэтому тут стопы не такие большие, на них можно не обращать внимания и объем здесь был, ну, я бы не сказал таким большим, здесь заходил на половину рабочего объема, все сделал правильно, потому что был жесткий подлет, непонятно что могло быть, а на половину рабочего объема можно было попробовать. Следующая сделка была отработана по биткоину, и, знаете, мне уже в последнее время кажется, чем больше сетап идеальный, тем хуже он себя отработает. Ну, реально, на самом деле так. Заколотые уровни, какие-то блин, непонятные уровни, подлет, блин, вылетает. Но только уровень идеальный. Он там выходит на 0.2.03. В общем, по битку все те же хорошие уровни поддержки прям бомбовые. Три касания в один уровень, проторговка перед уровнем. Круто, классно. Здесь ставлю свои отложенные заявки. 27782 в первый локальный уровень, ну и лимитные заявки на закрытие, я поставил часть до круглой отметки 27700, потому что ожидал, ну мало мы там не пойдем, ну и остатки я уже кидал ниже, это получается фиксировал позиции там примерно от 0.3 до вплоть 1%. Идет у нас неплохая активность стакания забирает меня здесь в позицию, сразу же идет неплохой такой импульс, ударяемся четко в 27700, еще немножко ниже, часть закрывается полимидным заявкам вижу то, что стакан жестко лагает, поэтому перехожу уже на биржу и там закрываю свои остатки. Некоторым может показаться то, что меня вот прям сейчас, сейчас наберет еще... В ланги, да, то есть лимитки не успели отмениться, но нет, все отменилось, я это уже все отменил на бирже. По дневнику трейдера эта ситуация смотрится вот так, чистыми удалось заработать 950 долларов, грузил здесь уже немного повыше, чем в предыдущие разы, в сделке был всего лишь 3 секунды. Забрал максимум, наверное, то, что можно было взять, конечно, если не крыть все прям реально в 0.3, но что рынок дал, то я и забрал. Следующая сделка, которую я, к сожалению, забыл записать, была отработана по инструменту эфира, здесь я заработал 1816 долларов И как вы видите, здесь сделка снова же была на пробой каких-то уровней поддержки Забрал здесь всего лишь 0.24, но это то, что давал рынок Можно было, конечно, все фиксировать около 0.3, но это немного нецелесообразно Заходил здесь на рекордный для себя объем, на 1 миллион долларов Заходил не по своей нужде Были такие, знаете, какие-то обсуждения в телеграме, в каких-то левых чатах Там, вот знаете, кто-то боится зайти он смотрит, я зашел, его он начинает греть задница, он просто там начинает писать, ну, какую-то ерунду. Ребят, хочу донести до вас одну очень важную истину, вот и есть тип людей, которые смотрят на результаты чужих, начинают очень сильно завидовать, начинают поливать их грязью, начинают всех вокруг винить в... Том, что у него что-то там не получается. Ребят, начните работать над собой, над своими ошибками. Если у вас что-то не получается, ну, значит вы что-то делаете не так. Если получается у меня или у другого человека, возможно стоит взять опыта у этого человека. Зачем кого-то поливать грязью? Зачем тратить на это время, если в результате потери этого времени ты себе лучше не сделаешь? Тратьте это время, чтобы сделать лучше себя. Чтобы следующий пробой у вас был не минусовым, а уже плюсовым сосредоточьтесь на себе, они некоторые распуляются на обсуждение других, это в вашей жизни ничего не принесет, оно вам принесет только плохое настроение, негатив, негатив со стороны других людей, ребят сосредоточьтесь на себе, найдите систему, которая работает, если кто-то на чем-то зарабатывает, молодец, крутой, Лучше взять у него опыт, принять, нежели сидеть там кого-то обсуждать. Но э, со своей задачей, чтобы задницы подгрели, я справился их как бы. У меня немного другое все-таки мышление по жизни. И Женя, Интрейд тоже молодец, поддержал таким вот прикольным мемом. В общем, у нас в телеге тоже прикольно. Все в режиме реального времени, поэтому тоже можете зайти и подписаться. Следующая интересная сделка была отработана по инструменту РБ. Какой же тут был шикарный пробой? Какой пробой? Я просто не могу. Это настолько был красивейший. И пробой давно таких пробоев не видел в общем первый уровень поддержки второй уровень поддержки третий уровень поддержки все эти уровни находятся максимально близко друг к другу про торговка перед уровнем я бы сказал такой рисковатый подход но тем не менее он наторговался уже очень очень долго также здесь есть круглая 1.18, я захожу первой частью на активности, вторую часть уже кидаю непосредственно в первый локальный уровень, ну и лимитные заявки на закрытие выставляю от 0.8 вплоть до 2%. Активности в стакане было маловато, но она появляется, добирает меня в эту позицию, идет прям хороший, безвкатный, красивейший импульс, четко по лимиткам остатки по рынку, шикарно, круто, давно таких пробоев не видел. Итого с этой сделки удалось заработать 1475$ долларов опять же загрузил для себя какой-то рекордный объем, но все-таки знаете, раньше у меня была цель, э, как сказать, я и раньше был готов грузить нормальный объем, я уже сделал себе какой-то капитал, на который могу торговать, но я все боялся именно вкладывать свои деньги, а сейчас когда я раскачал депозит немного, то я уже немного, так скажем, могу себе это позволить и кидать такие объемы для меня не так страшно следующая сделка, которую я тоже забыл записать, была отработана по эфиру снова на пробой каких-то уровней поддержки и блин, я обычно забываю записывать вот с самого утра когда я просыпаюсь, я забываю включить эту запись и просто посмотрите, тут вот такое было движение, оно таким же было красивым, как по арбе но вот записи нету, вы бы просто поняли то, что там ну просто песня была загрузил 500к, забрал 2,666 в процентах 0,6, можно было вытянуть больше но опять же по стакану этом отработал все хорошо отработкой доволен но блин то, тоже не записал ну реально обидно следующие сделки идут уже на какие-то такие небольшие убытки 122 доллара 99 долларов где-то даже неполный рабочий объем это все попытки набраться на пробой уровня по инструменту РБ. вот первая попытка захожу движение не идет выхожу в тот миримый убыток с которым гру грубо говоря согласен далее опять же rb опять же движение не идет пытался из проторговки как я только не питался, и потом уже заходил непосредственно в уровне движение не пошло вот как это сделка выглядела именно в тот момент есть красивые уровни очень ситуация похожа на предыдущий думал будет точно такой срыв движение не идет сразу же выхожу но здесь я вышел без убыток многих здесь поубивало у кого-то минуса там вплоть 0405 процентов В моем случае здесь полный порядок в общем это все мои сделки конечно я вам не все сделки показывал потому что показать все сделки мы бы тут с вами сидели несколько дней давайте просто так пролистаю кому будет где-то интересно потом просто посмотрите и сделайте для себя какие-то определенные выводы, вот последняя страница, все окей, показали теперь давайте перейдем в раздел журнал и вот как у нас выглядит эта неделя, я честно сам в шоке это пока рекордная для меня неделя, но опять же я думаю из-за того, что я вот так вот повысил объемы дальше наверное объем буду немножко понижать, нужно перейти я бы сказал в такой сейф режим когда ты уже немного раскачался надо уже чуть понизить объемы, потому что ну тоже повышенный объем, рано или поздно может накуканить, это тоже надо понимать, этого у нас понедельник, вторник, блин, неделя, я не знаю, что-то прям очень хорошо смотрится, меня это, честно, даже немного пугает, плюс комиссии там еще 1000 вернется, и того, э, сколько там получится, 9, ну, 1010, я в шоке, я в шоке, мне никогда такого еще не было, но, как говорится, старание и труд, видимо, дают свои плоды, а я пока такой, аля, бах, что-то не готов, что ли, ну ладно, что жизнь дает, то мы принимаем, а что будет дальше, посмотрим, как говорится, главное тут держать все в ручках и не упускать это теперь еще раз вам хочу напомнить то что скидка на трогу комиссии в описании да вот это вот помните подписывайтесь на телеграм, там много всего полезного всем ребята огромное спасибо за ваш просмотр не забудьте написать какой-нибудь комментарий сколько вы заработали за неделю поставьте лайк если не поставили ну и подпишитесь на канал всем удачи профита счастья мира добра и всем пока